Известный политолог, консультант Дмитрий Орлов, связанный с Единой Россией, потерял влияние, сообщают Телеграм-каналы. Эксперт, якобы связанный с Володиным и неверовым в этом году, даже не попал в топ традиционного рейтинга э, технологов политического издания «Новое известия». Также, по сообщениям, политолог, который ранее получал множество заказов, не получил ни одного значного в 2022 году. И, вероятно, не получит и в цикле 23-24 годов. Когда стартует президентская кампания, что относительно к концу карьеры и пределу влияния на Единую Россию, Телеграм-канал уточняет, что